Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, спасибо, что смотрите и поддерживаете. Немного выпал из графика выхода новых роликов, много событий, нужно было эвакуировать моих родственников из Харькова, так как там сейчас усилилась вся эта обстановка, вылетели у нас окна дома, и я этим вопросом занимался. Плюс у меня был день рождения в эти дни, конечно, никто не отмечал, но в любом случае спасибо всем, кто меня поздравил здесь. В сообществе я опубликовал вот такой пост. Очень много вот ваших поздравлений. И спасибо всем тем, кто стал спонсором канала и получил дополнительный доступ к разным уровням. Это сделать очень просто. От 10 гривен в месяц и выше вы получаете доступ к закрытым видеороликам. А, спасибо всем еще раз, кто это сделал. А сейчас я вам покажу коллекционную банкноту «Слава Украине», которую выпустила Чехия. Я рассказывал об, этом, об этой банкноте чуть подробней. Сейчас в правом верхнем углу вы видите подсказочку. Там конкретно я рассказывал характеристики данной банкноты. Как видите, сейчас кто-то уже купил эту банкноту и выставил ее на торги на электронной площадке Violity. 20 тысяч. Тираж данной банкноты. Банкноты номеруются, они выйдут в специальной такой вот упаковки И в целом, я думаю, вся эта тема с подобными банкнотами, с подобными коллекционными марками, она будет только-только расти. И сейчас есть популярность нашей страны в Европе, в мире. Люди следят за ситуацией, и поэтому ажиотаж был вокруг нашей марки, да, которую вы все-все-все уже, наверное, слышали из разных телеграм-каналов, каких-то групп или YouTube-сообществ. Я подобную марку так также ходил покупать. Можно посмотреть предыдущий ролик, к сожалению, первый раз мне удалось, и я поехал второй раз. Об этом у меня на канале выйдет видеоролик, и вы узнаете, удалось ли мне купить эту марку или нет. Если да, то какая цена сейчас этой марки. А что думаете, друзья, по этой банкноте? Сейчас мы видим тираж у нее 20 тысяч штук, небольшое описание. И какую цену она наберет, потому что это первый, первый лот. Я думаю, ну 100 долларов она должна набрать, это точно. А дальше там от желания положить данную банкноту в коллекцию, люди будут торговаться на данную банкнотку. Хотя вполне вероятно, если вы имеете родственников сейчас или друзей, а в Чехии можно попробовать ее там заказать на ваш адрес, и она к вам просто придет по стоимости. Сколько она стоит, смотрите в прошлом ролике. Друзья, мы видим, банкнота продалась на Виолите. Я рекомендую эту площадку. Сейчас особенно актуально выставлять что-то для продажи и заработка денег, либо покупать себе в коллекцию, если есть такая возможность. 5000 гривен, я думаю, это отличная цена, особенно при том, за сколько эта банкнота была куплена. Посмотрите в прошлом ролике полный обзор на эту банкноту. Всех поздравляю с праздником и хочу сказать, что подписывайтесь как спонсор на мой канал, получайте доступ к закрытым видеороликам от 10 гривен в месяц. Это сильно поддержит мой канал, так как монетизации сейчас на канале нет. Друзья, и до встречи в новом видео. Всем пока!